Здравствуйте, друзья! 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля состоялась церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации. Мы с вами поговорим о последствиях этой церемонии. Сама церемония отличалась удрученным настроением ее участников и в целом была похожа на траурный похоронный процесс. На лицах участников не было видно ни радости, ни счастья, ни ликования от того, что происходит в том помещении, где они собрались. На этих лицах читалось напряжение, такое, какое бывает у перепуганных предстоящим возмездием преступников. По всему было видно, что нести ответственность за совершаемое ими им не хочется, но они это делают. Зачем? Чтобы придать церемонии видимость законности, Владимир Путин вспомнил устав ООН и его первую статью о равноправии и праве на самоопределение народов. Однако... Справедливости ради, нужно сказать, что кроме первой статьи в уставе ООН есть еще и вторая статья, о существовании которой вдруг напрочь забыл Владимир Владимирович. В этой второй статье говорится о том, что организация ООН основана на принципе суверенного равенства всех ее членов, а как известно, Украина – Является членом ООН и то, что произошло 30 сентября 2022 года, является еще одним актом нарушения России суверенитета Украины, суверенного государства, являющегося одним из государств-основательниц ООН. Понятия правды и справедливости, о которых в связи с присоединением к России части территории суверенной Украины говорил на церемонии Владимир Путин, в его устах носили откровенно циничный характер. Так обычно поступают преступники с целью оправдать свои преступления. Одновременно с подписанием договоров об аннексии территории суверенного члена ООН Украины Путин почему-то заявил о том, что США сбрасыванием ядерных бомб на Хиросиму и Нагасаки создали прецедент. Очевидно, делая такое заявление, он имел в виду факт применения ядерного оружия против неядерной державы, намекая на возможное в этой связи применение России ядерного оружия против неядерной Украины. Но, конечно же, нужно понимать, что для такого рода прецедентов имеют значение существенные обстоятельства, которыми, в частности, является факт отсутствия самой организации ООН на момент ядерных бомбардировок японских городов и факт наличия у Украины, в отличие от Японии, международных гарантий на случай применения против нее ядерного оружия. Как видно, Владимир Путин не особо заморачивается тем, что наличие таких обстоятельств делает возможное применение России ядерного оружия против Украины беспрецедентным. Но такое невежество свойственно людям, привыкшим вытирать свои грязные ноги от тех, кому они не годятся в подметке. А что касается прецедентного права, то, очевидно, российский лидер в этой области – мало, что понимает. В этой связи можно отметить, что никаким прецедентным созданным США невозможно объяснить откровенное насилие, убийства и бандитизм российских военнослужащих, совершенных ими в Киевской и Черниговской областях Украины в феврале-марте 2022 года. Тащить домой из оккупированных территорий унитазы – это тот прецедент, который в 1945 году имел место со стороны советской армии в отношении Германии. И в 1999 году со стороны российской армии в отношении Ичкерии. Или Путин хотел сказать, что американцы когда-либо в своей военной истории переправляли на свою территорию закупированных территорий унитазы и прочие бытовые принадлежности. Я лично о таких случаях, совершенных американскими военнослужащими, ничего подобного не слышу. А вы? Думаю, что нет. Но пойдем дальше. В своей траурной речи 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля Путин обозвал Запад гомосексуалистами, нацистами и сатанистами, одновременно с этим заявив о том, что он хочет сесть с этими столь презираемыми им категориями людей за стол переговоров это желание путина договориться о чем-то с теми кого он презирает говорит об одном о наличии в самой россии этих самых гомосексуалов нацистов и сатанистов но только в латентной то есть скрытой завуалированной форме иначе как можно объяснить то, что изображающий из себя праведника Путин хочет сесть за стол переговоров с теми, кого он презирает? Кроме этого, Путин обвинил Запад в русофобии, забыв о том, что сам он и, по его словам, все российское общество являются приверженцами откровенной гомофобии и ксенофобии, так как он хотел, чтобы к нему относились те, кто с терпимостью относится к сексуальной ориентации и вероисповеданию своих граждан? Если россияне нетерпимы к гомосексуалистам, сатанистам и нацистам, то очевидно, что те, кто терпимо относится к сексуальной ориентации и вероисповеданию своих граждан, не будут терпеть тех, кто относится к к этим категориям своих граждан нетерпимо. Если гомофобию и ксенофобию проявляют россияне, то нетерпимость Запада к россиянам, проявляющим такую нетерпимость, вполне объяснима. Называть эту нетерпимость русофобией – это неприкрытая агрессия против граждан США и ЕС, которые с терпимостью относятся к сексуальной ориентации и вероисповеданию своих граждан. Поэтому ничего личного, нетерпимость Запада, гомофобии и ксенофобии россиян это не русофобия, а просто защита прав и свобод своих граждан, который так не достает российскому государству. Доходит до парадокса, что те, кого россияне объявляют извращенцами и сатанистами, вдруг наносят военное поражение таким всем из себя праведным россиянам. И россияне просят этих, по их мнению, извращенцев и сатанистов прекратить военные действия против объявивших себя праведниками россиян. Но не позорно ли это для праведника? Похоже, что в этом вопросе ограниченный российский менталитет просто чего-то не может уразуметь. Но это уже вопрос не столько из области этики, сколь из области гностики. И не лишнее будет напомнить россиянам то, как их царь Петр I обучался у так ненавидимого Путиным Запада, и то, как после этого обучения приказал рубить бороды всем мужиками-боярам, да еще упразднил патриаршество и учредил Всешутейский Синод в знак насмешки над культивацией в России дремучества. И невежество. Что еще было примечательного на траурной церемонии 30 сентября в Георгиевском зале Кремля? Это слезы Кадырова, о чем всплакнул глава Чеченской Республики. Как мне показалось, он всплакнул о том, что теперь не он один будет входить в число тех, кто предал свободу и независимость своих граждан московским упырям. Ведь Каким облегчением для Рамзана было иметь возможность осознавать, что то, что теперь он не один, но с ним в один предательский строй стали Владимир Сальда, Евгений Балецкий, Леонид Пасечник и Денис Пушилин. Эти московские янычары, так же как и он, предали свои народы в грязные лапы московского зверя. Наслаждающегося четырьмя глотками очередной порции новой крови свой паразитирующий организм, кровопийская сущность Московской империи зла очевидно сказывается на физиологическом состоянии его лидера Владимира Путина, что стало очевидным, когда во время соединения рук пятерых. Подписантов договоров о вхождении в состав России новых субъектов, российский лидер нервно совершал глотательное движение кадыком, характерное для пациента, перенесшего инсульт. Но это все эмоции, клиника и этика. А вот то, что реально изменилось 30 сентября 2022 года в момент подписания договоров, о вхождении четырех новых субъектов в состав РФ. Так это то, что на Украино-Российском фронте исчезли обстоятельства, которые позволяли россиянам называть военные действия на Украине гражданской войной. С 30 сентября 2022 года это война Украины с Россией и только война Украины с Россией. А в ходе этой войны, сопровождающейся траурной кремлевской церемонией, посвященной вхождению в состав России новых субъектов, вооруженные силы Украины вели успешное наступление на Лиман, ключевой город железнодорожной логистики Донецкого региона. 1 октября 2022 года Лиман был полностью освобожден украинскими войсками от деморализованных российских спецоперационных формирований на очереди Северодонецк, Луганск, Херсон, Донецк и Симферополь.